приветствую всех и в этом уроке мы поговорим про систему передвижения которую предоставили эпики это Wind Walker. Итак, что мы в этом уроке сделаем давайте заменим некоторые анимации для того чтобы они на манекене смотрелись лучше поскольку при ретаргете анимации они не совсем подходят для манекена поскольку мы можем использовать женский манекен но я хочу использовать э, стандартный мужской манекен Поэтому э, также хочу заменить анимации И также показать вам как заменять или добавлять новые анимации а, Ну мы воспользуемся методом ретаргета из Миксама Вот у меня есть анимации Idle, Idle to Walk э, Также есть два типа айдла Это с, с левой ноги и с правой ноги и также есть walk forward и также start backward то есть поворот на 180 это мы переносим в папку инициализации дальше мы открываем наш софт урок был на канале ссылочку я оставлю в описании нажмем delete анимации которые мы сконвертировали и жмем конвертацию ждем то время у нас вылазит окошко то что все скомпилировалось и теперь у нас здесь есть собственно анимации которые мы сейчас перетащим вот прям в проект и жмем импорт наши анимации загрузились у нас есть вот такая анимация айдла. Также у нас есть форвард. Сразу давайте выставим force root lock, поскольку нам не нужна анимация с footmotion, либо с этим рывком. Сразу в также выставляем force root lock. И старт backward. Также ставим галочку. Это нам пригодится. И начнем мы, пожалуй, с того, что я объясню, как побороть баг с волосами. Так, это я пока закрою. Здесь мне нужно открыть так, blueprint эхо-бипи. тоже не надо. Так. Бак с волосами. Как вы знаете, да, то, что при стандартном меше у нас к мешу прикреплены э, элементы волос, э, при удалении которых у нас начинается непонятное с нашим персонажем. Э, и, собственно... У нас ломается вся система передвижения. Чтобы это исправить, я решил использовать камера менеджер. Эта камера является отдельным эктором, который встраивается непосредственно в контроллер персонажа. И что мне понадобилось сделать, это создать point, за которым будет следовать эта камера. В моем случае этот point также прикрепил на Spring Arm. Для, так сказать, удобства манипуляции в случае, если мы захотим, к примеру, быстренько исправить расстояние от камеры к персонажу. Да. Вы можете сделать также само, либо же сделать там на скелете сокет, либо просто выставить какой-то здесь point, за которым будет следовать камера. Я назвал этот arrow target камера, и собственно камера у нас следует за ним. Теперь же давайте сразу перейдем к тому, что нам понадобится для того, чтобы это реализовать. Нам нужен player контроллер. Он абсолютно пуст. То есть нам просто нужен контроллер, в котором мы сможем указать в класс defaults а, непосредственно камера менеджер класс и создаем bp камера менеджер. Как ее создать? Мы нажмем blueprint Class. А, в all classes, мы выбираем здесь камера player камера менеджер, жмем select и у вас создается камера. После того, как вы создаете камеру, называете ее, как вам удобно. Открываем. И здесь э, нужно буквально все очень просто сделать. Это вызвать override функцию blueprint update камера Она у вас будет пустая. И здесь э, вам нужно будет указать э, transform непосредственно того поинта, за которым... Э, вы хотите, чтобы ваша камера следовала. Собственно, я взял плеера. Э, так, давайте. У нас плеер. Дальше у нас идет таргет камера. Это у нас стрелка, за которой следует камера. Которая прикреплена к Spring Armu. Дальше мы берем word Transform То есть локация, ротация нашей стрелки И передаем ее непосредственно нашей камере И New Camera Fove Вы здесь выставляете FOV для вашей камеры Я выставил по дефолту 90 И также Return Value ставим True После чего в Player Controller Мы здесь просто указываем BP-камера менеджера. Ну, в моем случае она называется так, в вашем случае она может называться так, как вы ее назовете. И после чего в плеере игрока. Здесь я сделал пока так, поскольку я просто тестировал, будет ли это работать. Я понятия не имел, будет ли это работать, поскольку ну, баг очень странный. Поэтому здесь я сделал каст на контроллер персонажа, достал у него плеер камера менеджер, сделал каст на pp камера менеджер, это наш каст, и записал ссылку плеера. Это все можно сделать интерфейсом, либо каким-то другим способом. Я сделал так, потому что нужно было проверить, работает ли это, и проверить это быстро. И в общем-то это работает. Когда мы запишем эту ссылку на Begin Play, у нас уже камера автоматически будет следовать за этой стрелкой. И как вы видите, все работает нормально. Здесь я уже одну анимацию заменил, проверял как это работает. Ту анимацию я сделал сам. Выглядит не очень, поэтому мы возьмем анимации из Mixama. И собственно давайте приступим. Это все мы можем закрыть. Если у вас будут вопросы, вы можете написать их в комментарии. Э -э давайте откроем анимационный blueprint. Э -э здесь, в принципе, у нас все довольно-таки простенько. Э -э так, давайте это все закрою. AnimGraph. У нас есть MainState, который отвечает за э -э поведение на земле OnGround. И также здесь я немного доработал, то есть добавил прыжок. Здесь было и SNR, и Ленд. Без прыжка я добавил прыжок, посмотреть как оно будет. Но э, скажу то, что нужно иметь единый сет анимаций. Поскольку видите, оно выглядит с другими анимациями в связке э, не совсем корректно. поскольку когда он приземляется, у нас меняется анимация, и, в общем, ну, вы видите сами. Поэтому, если иметь единый сет анимации, то будет все выглядеть прекрасно. И, собственно, мы будем работать с on-ground. но мы будем работать с ним, поскольку в нем указан Save ChangePause Locomotion, мы, собственно, с этим Locomotion и будем работать. Вот наш Locomotion. White Idol это Idol-анимация, которая а, запускается только при старте игры. А, давайте мы здесь поставим Idol-анимацию. Вот она. И давайте я сразу перейду сюда и включу отладку для того чтобы рассказать показать что это такое так жмем play делаем маленьким окошко жмем две стрелки и выбираем бп спавнет то есть заспавненный наш blueprint и вернемся к нашему собственно персонажу Uh, мы можем видеть то, что у нас на данный момент выпол выполняется White Idol, поскольку мы сейчас стоим на месте, у нас игра началась, и мы не начали двигаться. Когда мы начнем двигаться, у нас проиграется волк. Uh, и если мы, собственно, остановимся, мы теперь будем uh, после движения постоянно обращаться к анимации Idle. И white idle у нас уже никак не будет задействован, поскольку у нас нет к нему возврата. Поэтому мы эту анимацию используем только при старте игры, когда наш персонаж спавнится на сцене. Поэтому также заходим в idle state и здесь у нас есть переходы, это walk stop и jog stop, то есть остановка нашего персонажа при двух стейтах. Uh, это мы пока трогать не будем, нам нужно заменить idle, uh, play mail idle, мы заменим ну это моя анимация, которую я делал, мы заменим на catwalk idle из mixama сайта жмем play идем останавливаемся и сейчас у нас анимация переключится на обычный idle Так, единственное, что нам нужно добавить сюда э, некоторые кривые, поскольку когда мы вернемся, мы видим то, что у нас ИК, скорее всего, будет пропадать. Хотя в данном случае оно не пропадает, что весьма хорошо. Но в определенных случаях мы ИК будем отключать уже кривой которая заготовлена собственно в этом передвижении uh, так заменили мы анимацию idle uh, теперь давайте что у нас idle to walk анимацию заменим это нам нужно прийти в state walk walk state и forward uh, находим idle to walk Выставляем ее сюда с заменой. То есть просто сюда перетаскиваем, поскольку, чтобы потом заново не открывать э, PlayRate. Э, конечно же, мы можем открыть Play Rate. Да, если вы удалили вам нужно открыть Play rate, и вы не знаете, как это сделать, э, вы можете просто PlayRate, Bind и Expose spin. Нажать. И у вас будет здесь Play rate. Собственно. Единственное, что я не playwright, а playwright basic вызвал. Вот наш playwright. И, собственно, она ничем не будет отличаться. Дальше у нас тут используются кривые с модификаторами для поворотов и тому подобного. Это мы пока рассматривать не будем. Мы сейчас просто заменяем анимацию. И, собственно, idle to walk. Если мы сейчас запустим... Давайте я сделаю здесь сразу поближе, поскольку персонаж очень далеко. По дефолту 300. Вы могли заметить, да, то, что персонаж очень быстро, собственно, перебрал ногами. И мы даже не успели увидеть эту анимацию. Поэтому нам нужно добавить здесь кривые. Первая кривая. Жмем от курв. Здесь они уже есть, поскольку они добавлены в некоторые анимации. Нам нужен ctrl рик логик он of Нам нужна кривая move data speed. И нам нужна кривая uh, move data val крутейший дельта. Нам нужны эти три кривые. После чего мы будем, давайте обращаться, idle to walk. Вот к этой анимации, idle to walk forward. Здесь у нас есть три кривые, и мы просто скопируем эти значения. То есть открываем кривую, выделяем, Ctrl-C, Возвращаемся к нашей анимации, открываем логику, жмем на паузу, выставляем в нули и жмем Ctrl-V. И можем нажать здесь два кубика, чтобы увидеть полностью uh, наши кривые. Так, следующая кривая, это у нас Move Data Speed. То есть здесь мы можем видеть, как скорость начинается от 20 до 139 то есть у нас постепенно будет увеличиваться скорость поскольку это старт ходьбы с рот машином собственно мы бы так не заморачивались у нас бы автоматически двигалась капсула но в данном случае мы это делаем кривой поэтому открываем кривую вот такая вот у нас кривая выделяем все так. выделяем все Ctrl c Открываем нашу анимацию, открываем кривую, выставляем в ноль, жмем Ctrl-V. И также жмем кубик. Uh, у нас здесь анимация немного короче, чем та анимация, но это, собственно, не является какой-либо проблемой. Поэтому uh, давайте сделаем следующее. Так. Выделим последнюю. Здесь у нас э, value 136, нам нужно взять value 138, то есть последний pin value скопировать и вставить его сюда, а все последующие мы просто удалим. Теперь давайте приблизимся. И, собственно, так, куда она у нас делась? Здесь нам нужно немножко поднять, чтобы это было поплавней, так, -Z. вот такая кривая, сохраняем ее, и теперь нам осталась последняя кривая, это Move, Data Walk Rotation. Также копируем. Эта кривая отвечает за поворот, собственно, нашего персонажа. Скопировали. Перешли сюда. Снова подвигали ползунок, поставили в ноль. Ctrl V. Save. Так, давайте посмотрим. Собственно, теперь у нас старт идет более плавный, но у нас такая есть небольшая перебежка. Давайте сразу возьмем анимацию волк, добавим state цикл, так, анимация ходьбы. Walk Forward. Заменяем. Так. Открываем ее. Собственно, здесь нам также нужно добавить кривые. Ctrl-Rig. Дальше дата uh, спид и также rotation я не знаю нужен ли здесь нам rotation да нам rotation здесь не нужен нам нужна скорость ctrl c walk forward скорость Ctrl V и также нам нужен Ctrl Rig, Ctrl C это не там вот она Ctrl V жмем play не заменилась анимация волк давайте посмотрим вот здесь у нас анимация есть в цикле forward также форвард у нас есть так жмем play Собственно, вот мы заменили анимацию, да. У нас нет никаких рывков. И работает только анимация, которую мы добавили вместе с кривыми. То есть старт ходьбы. Плавное переключение со старта на ходьбу. И, собственно, у нас персонаж двигается. И то же самое мы проделываем с остальными анимациями, если мы хотим их заменить полностью. Главное, чтобы у нас были анимации для замены, собственно. Так, ну и думаю, что... Исходник я выложу э, в описании к этому видео. Также я исходник прикреплю к видео, где э, есть демонстрация. Э, анимации эти я здесь оставлю. Э, кто, собственно, захочет, он может э, поэкспериментировать. Ну и также здесь будет этот материал для э, создания прототипов. На этом мы урок заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Если вам нужны файлы, ссылочки в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий и всем пока.